Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим андалузский салат с овощами. Для этого нам понадобится чеснок, помидоры, огурец, лук репчатый, дайкон, перец черный, перец красный, жгучий, зелень для украшения и для заправки, масло растительное, уксус винный, соевый соус. Лук режем мелко, дайкон шинкуем на мелкой терке. Огурцы режем кубиками, помидоры тоже кубиками. Смешиваем все наши ингредиенты, поливаем заправкой и хорошо перемешиваем. Перемешиваем аккуратно. Оставляем его на 15 минут. Наш салат готов. Посыпаем зеленью и кушаем. Приятного аппетита!